Как определить свою принадлежность к тем или иным первоосновам, тем самым понимать свое предназначение и свой путь. Ну Вопрос поставлен некорректно. Дело в том, что у человека нет предназначения к первоосновам, и э, пристрастия к первоосновам нет. У человека присутствуют все двенадцать первооснов, они у него присутствуют изначально по факту рождения. Так и устроено есть? человеческое сознание. Алина, наверное, имела в виду, что если тебе близка какая-то первооснова, то она предопределяет это предназначение. Она предопределяет тягу еще не предназначение, да, но, но тягу, первооснова может быть выделена двумя характеристиками, либо она заполнена полностью, либо она не заполнена совсем, то есть либо-либо. Заполненная информационно полностью первооснова, как информационно более богатый механизм, будет стягивать внимание к себе. Это называется правильно в человеческом сознании, потому что правильно это то, что я знаю. Заполненная, например, у меня первооснова традиции, да, я буду традиционно правильным человеком. Заполненная у меня первооснова жизни, я буду традиционно правильным в жизни, то есть правильно себя вести, правильно взаимодействовать. Есть первооснова, которая не заполнена, да, по разным причинам они не заполняются. И у человека, скажем так, с сознанием развивающимся будет всегда тяга заполнить именно ее. У человека, который подключен к определенной эгрегориальной системе, у него есть стопоры, не заполнять ее ни в коем случае. Поэтому здесь однозначно также на этот вопрос вам ответить нельзя. Поясню для присутствующих. Первооснова это информационная структура, присутствующая в сознании, спроецированная в линзе карминоли от нее уже на уровне будхиального тела. Кто знаком с семеричной структурой сознания, тут понимает, о чем я сейчас говорю. Это информационные базы данных, базы данных, замкнутые самостоятельные образования, которые соединены с другими первоосновами по принципу логической связи, если то. То есть вот такая вот программа в сознании каждого человека. Григориальный мир, в котором мы живем, настаивает, чтобы мы заполняли первооснову по тому алгоритму, который он нам дает: Любовь-добро, смерть-зло, ну, что-то в этом роде. Да? Мы именно так и заполняем. И в результате получается, что под конец жизни они у нас заполнены неравномерно, происходит перекос. Значит, соответственно, этот перекос учитывается. Когда мы идем на следующее воплощение, мы идем в такие условия судьбы, когда мы можем либо этот перекос нивелировать, либо нам дается в пару человек с противоположным перекосом. Мы такие два зеркала друг друга, только у него перекос в другую сторону. И мы начинаем друг друга, так сказать, взаимодополнять, обмениваться информацией для того, чтобы выровнять друг друга. В течение жизни мы нарабатываем информацию, которую вкладываем, вкладываем, вкладываем, как копилочки в свои первоосновы. Как только мы добьемся того, что все первоосновы внутреннего круга, жизнь, смерть, любовь и ненависть у нас становятся заполнены полностью, мы получаем право не, не реинкарнировать в этом мире больше никогда. Ну, по крайней мере, принудительно, только по своей собственной воле. Поэтому сами понимаете, что эгрегориальная среда не заинтересована, чтобы мы их заполнили полностью. Пусть хотя бы чуть-чуть останется недозаполненным, это будет гарантировать, что мы вернемся сюда обратно. Да, значит, Они подтвердят свое право и власть над нами. Под эгрегориальной системой здесь имеется в виду не только эгрегоры человеческого мира, но и надчеловеческие эгрегоры, как, например, то религиозные Они обычно и правят баллы. Поэтому мы воплощаемся и воплощаемся здесь тем, чтобы дозаполнить эти структуры, дозаполнить. А, вот в, в одном магическом гримуаре сказано, что у, в магическом сознании должно быть заполнено обязательно семь таких первооснов, то есть три, четыре первоосновы внутреннего круга и три второго, какие-то любые, три второго. А, и тогда человек получает право на магию. А вот у кого заполнено четыре первоосновы внутреннего круга, тот переходит в касту правителей. Ну вот сами теперь и считайте, да, кто в какой касте и что, сколько нужно сделать, чтобы познать все формы жизни, прожить все формы смерти, пережить все формы любви, все формы ненависти. То есть это сколько жизней надо прожить и какую длинную и опытную жизнь надо иметь, чтобы получить столько опыта. А потом познать все традиции, все виды свободы и знать, что такое добро, и что такое зло, да? это уже магическое развитие. Вот. Поэтому тяготение, возвращаясь к вашему вопросу, Галина, тяготение к той или иной первоосновой символизирует либо что оно у вас перезаполнено, либо что оно у вас недозаполнено, то есть вообще недозаполнено. Это будет предопределять ваши интересы в жизни. Причем недозаполненность действительно будет предопределять интересы, а перезаполненность непререкаемые правила жизни. Вот так правильно, а вот так неправильно. Я понятно объяснила? Да? То есть вот по, своим, по своему нраву, по, своему, по, своей, по своей природе вы можете сами определить, где у вас переизбыток, а где у вас недостаток. Опять же переизбыток, недостаток есть у каждого, иначе бы мы здесь не, не образовались. Если бы мы были равновесны, у нас была бы возможность по крайней мере выбора. Где рождаться, в какой семье рождаться, зачем, с какой целью, можно ли как-то этот вопрос обойти. <свят> да? Но поскольку у нас такого выбора не состоялось, да, это говорит о том, что мы и в прошлой жизни заполняли себя криво. То есть вернее, эгрегориальная система в виде религии нам помогала заполнить себя криво, а мы не особо сопротивлялись. То есть тупо следовали, следовали по заповедям, не задумываясь над их смыслом не пытаясь его переосмыслить. Добро и зло всегда были жестко прикованы к десяти заповедям присутствующим в этом мире и так далее. Я полагаю, что я объяснила подробно да? и понятно. Точно понятно? Хорошо.